Бытовая приточно-вытяжная установка серия Reversus, обзор. Данная приточная установка высокоэффективная, обладает эффективностью рекуператора более 90%. В данной установке используются и цешные двигатели, соответственно, низкое энергопотребление. Установка идет с автоматикой. Автоматика может быть размещена как на самой установке, так вы можете вынести ее на стену. Давайте включим сенсорный пульт, в который отображает все четыре температуры. Ой, ну да, включили. Обратите внимание, расход воздуха может быть как в процентном соотношении. стоит Сейчас 32, так и можно 1, 2, 3 скорость. Если вы хотите понизить, вы понижаете до какого-то определенного уровня, нажимаете ОК, понизилась температура. Данную автоматику можно программировать недельно, это был программатор. У нас сейчас установка в офисе, как раз в которой есть возможность подключения умного дома через ModeBus. Если вам необходима шина RS485, то по запросу можно и шину RS485. Хотим отметить главную особенность всех приточно-вытяжных установок UTEC. Даже после установки можно легко добавить какие-то элементы, замена дистанционной панели, и вы можете, в принципе, использовать умный дом для управления. В данной установке у нас установлен эльтерпильный рекуператор в первой, во второй модели. У нас рядышком есть приточно-вытяжная установка с плексиглэзом, где хорошо видно эльтерпинный рекуператор который переносит влагу в троечке, модель 3. У нас используется алюминиевый противоточный теплообменник, тоже с высоким процентом рекуперации. У всех приточно-вытяжных установках UTEC на притоке всегда стоит фильтр F7. Это достаточно высокий класс очистки. Сейчас мы вам покажем, что на вытяжке, это тот, который мы удаляем воздух с помещения, стоит более низкого класса очистки. Сейчас мы выключим, видите, мы выбрали OFF. Произошло выключение приточно-тяжной установки, проводится так вот ревизия, открываете, видите, это фильтр G4.